который находится рядом. Мы говорим здесь, здесь. В этом случае здесь единственное число. Вот ручка рядом, вот карандаш, вот стол, вот телевизор. Мы говорим здесь, здесь. Если множество ручки, карандаши, телевизоры, автомобили, вот вот рядом, вот нас, рядом с нашей рукой, это а здесь мы говорим this, множественное число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 и 3 и 3 это дерево то же самое подразумевает но если мы говорим эти мужчины множественное число мы говорим this this man, man man мужчины мужчина man один можно сказать так этот мужчина this man this man а если мужчины так надо сказать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 о чем-то, что далеко от нас, подальше автомобили какие-то стены мы говорим вот это ЗОУС вдали от говорящего ЗОУС those, those как сказать тот автомобиль если этот будет ЗИСКА а если тот будет ДЭТКА та медсестра которая подальше от нас. That nurs. The nurses. That nurs. Nurse, как сказать? То небо. That sky. That sky. That sky. То небо. Те столбы. Как мы сказали те столбы? Столбы. Столб рок. Столбы рокс. Те столбы. Множественное число. Значит, мы должны сказать. Those.